Парашют! Не открылся. Сейф! Сейф! Не застрял. Сейчас все будет! Подожди! Ну стой, стой, стой, стой! Да стой! Застой, не делай этого, думайся! У меня есть одна идея. М -м -м -м -м. Ну реализуй. Ее. Нет, плохая идея, Ура! Да! Это он такой относительный <laughs> Нет, ты относительный. Вообще Эйнштейн относительный, то типа, дурочка. Я пришел, это да финиш. Ура. Всем привет, с вами Сергей Эфириан, и мы проходим гоночки на мышмобилях. Ну, да, ну блин, полтора месяца не было. А, Егор тут сказал, что у него Друган тоже это. налишки. Ну, ну, это понятно, у Егоры все такие друзья. Э -э а это потом... я не знаю. Я пока тебя слушал, я замедлился. Я тоже. Так вот, короче, что у него Друган на Алишке тоже себе взял клаву за две штуки, там тоже с подсветочкой, вся фигня. Короче, он типа ждал-ждал-ждал, ему ничего не приходило, он пошел... Отменил заказ, ему типа там в два косаря вернули, и через пару денёчков пришел заказ, короче, он забрал клау. На халяву. Не, мне быстро что пришло, в эту проблему. была тоже гарантия, типа две недели. То быстро она пришла. Норм. Только первый, не знаю, 5 минут ламить привычку. Ну, как бы, ну, мембрана это, ну, все до опора надо дожать. Допустим, uh -huh. до упора. А -а -а. Я вообще не знаю. Это у меня было куча клавиатур, я не знаю, какие из них были механические, какие мембраны, мне как бы вообще пофиг на клау. Для меня они все одинаковые. Да, конечно, там есть ну, всякие ну, ты, эти. Ну блин, мне типа пофиг на звук. Ну как бы да, бесит какой-нибудь пробел, который местами такой звонкий, прям бринчит, как, блин, ложкой по, ка по кастрюле, а есть как бы нормальный. Вот. Короче, чё я тебе сказал, что я до двух, но я нифига не до двух получилось. Пол первого гонял на Венома. Там нам еще сказали это. Будет... Бонусный кусочек с мультика Человека-паука Который новый будет в декабре Вот, поэтому я там был, короче, до трех В киношке При, Прикол Короче, билеты взяли на 3D Пришли, короче Ну, я, мы собирались выезжать в 12 Я такой без 15 и 12 встал там, Поел, умылся Уехали, приезжаем Такие уже сидим в киношке Там эти трейлеры идут я что такое сижу и думаю, блин, что-то не хватает, короче. Смотрю вокруг на людей, все в очках сидят, так думаю, блин, я забыл 3D-очки. Пришлось идти покупать еще две пары, в итоге у меня 4 пары очков. У ну, меня, короче, в городе кинотеатры закрыли на ремонт. Mm. То есть, его уже не показано. Да. Mm. Ну вообще, это, я, я, я что отдыхал в море mm -hmm. А я отдыхал? Планировали, короче, поехать в Абхазию, а в итоге я приехал в Крым mm. Да, Крым тоже нормально мы Проезжали, проезжаем, короче, Крымский мост, ну мост, ну мы на тачке mm -hmm. Приехали Крымский мост, там, мы уезжаем на дорогу Напрямую мы там, сразу три танка стоят, Нормально Ну, типа, дальше проезжаем, там это. Ну, стоит. Mm -hmm. В принципе, ну, на всем пути, вот по дороге, там столько военных машин проезжало. Такие, типа, че? Я же отдыхал, короче, ну, как бы не в самом Калининграде, точнее не отдыхал, а практика. <laughs> в этом, в Гусе. Ну и на в... вот на выходные гоняли в сам Калининград. Короче, у меня там маман сказала, у меня там родственники есть, короче, маман там с, с сестрой своей двоюродной, они 50 лет не виделись, они только типа в, в далеком детстве. Виделись, короче, там в Беларуси у тети. Вот, там, короче, у меня братан есть районы, все я приезжал, типа, с ним там все выходные тусил. Каждые выходные, точнее, там эти были. Э, каждую субботу э, фестиваль фейерверков. Там типа приезжает три страны. 10 минут без перерывов бахают и потом между баханиями 15, 15 минут перерыв, короче парашют не открылся yes. <laughs> вот, короче я попал на Эстонию, Америку и еще кого-то, у Америки прикольные фейерверки были, там типа смайлики такие попал на Россию походу. <laughs> на Россию попал, на Китай жаль не попал, потому что там короче были дожди, что-то. Вот да. и мы что-то постояли, типа постояли, что-то как-то это сыро стало, холодно, <laughs> мы такие чё, типа не. Там еще э, дорога трёхполоска в обе стороны, там стоят га гаишники, чтобы никто на мост не заехал, типа на мосту бахали и короче стояла короче вся дорога была забитая в две полосы все просто стояли в два ряда и был только один ряд свободный mm -hmm. типа э, гаишникам пофиг как то было а мы короче такие приехали в гусев нам сказали типа нас будут встречать в итоге нас никто не встречал всем на нас насрать э, на вокзале там вышли вызвали тэху в яндекс такси Приезжает мужик такой там, типа, вроде такой общительный, добренький, что там, ехали, базарили, типа, ч, вы куда, вы, зачем? все такое, мы типа, вот мы на практику. Он такой, типа, куда? Сказали, он такой, о, понятно, короче, в понедельник встретимся, мы такие, типа, в смысле в понедельник встретимся. Э, ну там в выходные протусили, в понедельник приходим, у нас там лекции были сначала ничего не заряжает вот лекции были сначала а потом по последним было типа с начальником по безопасности Ба Ба сука, сейф сейф не засоелся короче приходим а там этот мужик мы такие, нормально типа вы ч ⁇ да я типа только с отпуска вышел мы короче предположили что там очень мало платят и он типа подрабатывает в тайке я снова тут. осталось только не свалиться. Ты, ты нормально по этой проехал, по вагонечку какому? Да, да. А я что-то в прошлый раз, я просто завалился на бок. Mm. О, хорош. <coughs> я типа вижу чек, типа далеко. И еще. У меня такой вопрос. А вот. Если очень быстро поехать, вот по, по которые слева. А, нет, там в конце не перепрыгнешь. В принципе, ты можешь попробовать объехать ее по соседнему контейнеру. А так. ты потом вправо не запрыгнешь, там Да, там совсем близко. Не Тихо, не Ты мог попробовать жопой проехать. Блин, а у меня оно заниженное еще. Выход Я б тебя в морду пнул на вот Во, вот так вот. О. Там столько территория. Там типа прям прям совсем с той стороны никак не объехать. Это куча места. к ней Попробуй. Обез говорит. <laughs> ну попробуй. Она если шлифует, то у нее передний колеса шлифуют. Типа прям морда поворачивается. Да, я, я типа попробовал на скорости на скамейку, но что-то сыкотно. Да, я попробовал, это Да? Но она заезжает брюхом и дальше. А. Давай. ну че вл вл влазь? <laughs> фок. как теперь быть? я не буду толкать не, <laughs> не хочу <laughs> Но я чуть-чуть двигаюсь все, тихо сейчас все будет подожди, ну стой, стой, стой стой, <laughs> стой ну стой, не делай этого, <laughs> думайся. О, нойс. Nice. Так, а давай ты будешь поворачивать. А, она, она у меня застряла. я тут не а, Она не проезжает здесь. Так, все. Он... Кратче, скамеечки эти... О, тут контейнер заспавнился. <laughs> Ладно. Так, хорош. Если на контейнере? Заспалил. Не я на контейнере, а я типа заехал на контейнер и из-под него вот, еще один вылез рядом. Чуть меня не схнул. Так. Я тут в лабиринтике из контейнеров шарюсь. И типа я... Ах, это скамейка. А тут у тебя, А, у Венома, короче, есть прикольный саундтрек от этого, от Эминима. Прям Веном называет. Новенький. И там еще клипачок есть. Я сегодня смотрел. Прикольно. Там типа это. Он поет. И у людей трясутся хари. Типа в кинчике там рожа Веном, а в клипачке типа рожа имени его. Бородатая. А, надо будет... А чего в принципе там не недорого по моему а ты же не сходишь так в кинчик точно блин а как тупой да, скилл тест О, у меня есть одна идея так да, ну реализуй ее. попробуй давай попробуй так я плохая идея да а я не знаю скорости, если чё-нибудь голого, но... Нет, он там особо не это, не спасло бы, мне кажется. Там даже не скорости, то есть, он скорости. Ну, так, там где я всё Так, главное не упасть отсюда. По крыше, короче, вообще лучше пень. В основном все проезжается по низу. Вдоль края крыши, да блин. Ну выезжай. Я тут немножко это того. застрял. Ты там где? Шатаешь? Я сам да, ну я с, пар... с парочками не спрямлю не пошло да да на самом деле хочешь прикол? давай если Видишь? мы друг друга врежемся и из-за этого мы... мы подлетим мы можем поэзи чек взять я его сейчас так поэзи возьму Вот это вообще я тут сделал. Так, хорошо, я смог. и неудобно, нифига, конечно. Так, я взял чек. Крест. Чё, тебя там пнуть где-нибудь? у вас еще было веселенького где я там отдыхал М? что там у вас было что-нибудь забавненького где-то отдыхал там там там, короче шауха вот реально вот, вот рука вот по локоть я короче угорал мы там были, ну мы там еще по ближайшим курортным городкам ездили там типа Зеленоградск там еще всякие, короче, Светлогорск Балтийск что-то еще, короче, вот там, короче в одном из них э, большой большой такой, типа, торговый центр не торговый центр, так, не, не скажу, типа он там всякой фигни, короче, навалом ну и выглядит, типа, внешнее здание прикольно там за его углом стоит ларечек с шавой тоже. Там она по 120 рублей, по-моему, классическая. В принципе, вкусная, но там, типа, очень дофига этого салата. Зеленки прям через чур. Ну, мясо тоже нормально, но зеленки дофига. Ну, вот, чуваки, <coughs> решили взять шаву XXL. Думали, типа, она будет больше, там мяса будет больше. В итоге, по количеству, по-моему, все столько же. Но им туда еще завернули, короче, картошку фри. В лаваш в этот. Типа как-то Необычно, нестандартно Так, а здесь куда? Что-то какое-то здесь Наедалово Стой Может я не туда заезжаю На самом деле Я не знаю Короче, я тут что думал есть же в мире много игр. Может что-нибудь. Я просто думаю, может еще что-нибудь поснимать. Короче. На телефончик у меня, ну, по на андроиде, не знаю, на айфончике это. Была игруха, типа, там, не помню как называлась, но сейчас, типа, есть точно такая же на комп, типа стартап компании Вот, там. На телефончике было про телефончики, короче. Может ты <свист> <что -то> нормально? <свист> я не туда ездил все это время. Я нашел проход. А вс, резидент, может ты. Ну блин, его покупать надо. Ну, блин, а кого? Старый, старый. Вот этого не знаю. Так вот, mm -hmm. этого я не знаю. Ну он дешевый. Что Но он старый, как Ну как старый? Старый. <св -св -св -св -св -св -св -св Бессмертный классик а. Да блин, че он Так вот короче, игрушка прикольная Ну типа я там уже прям компанию-компанию себе сделал Зорночки. Okay. А, лагучий Так, вроде нормас. Хорошо. Сюда тоже поехал. Что-то, короче, там вроде и потно. А вроде и не потно. Эх, -э -э. а это не туда, и не на те кнопки нажимаю. Не, я просто не на те кнопки нажимаю. Сейчас с клавой все в порядке. Так. Куда теперь? Нормально, тут трафик типа это. Коробки вместе со мной закрылись. <губ> уж эти лабиринты, короче. Все, что могу про них сказать. Нет, нету, да. А, нам, ну, короче, прикольно, там это мы типа в гостинице жили гостиница пол, полностью оплачена короче за счет этих за счет производства типа то что это их гостиница и все такое мы короче жили в двух номерах в четверем и типа это так. жопы друг друга пороли не не пороли, не пороли. да фак я выпал вот короче номера эти стоят 400 за день мы короче прикинули на нас компания короче потратила 100 кусков на всех просто за жилье плюс нам короче сказали что нас там будут кормить нихера подобного там просто у них есть своя столовая где ну как кстати, дешевле чем у нас в универе в разы и у нас в не ел, типа не знаю, как магистратуру поступил в рот Так вот именно, потому что у нас опасно для, здоровья и, да. опасно для здоровья и дорого. Вообще, говорят, кстати, степуху повысили, Да. Ну, не, не повысили, а типа на месяц. Ну, типа, ой, что? на, на что? семестр. А в должно нормально идти? Нет, ни хера, короче, там не, не будет. Сказали, короче, только на семестр. Вы отменили, что ли? Ах, Ну, типа, 4 куска обычно степуха. Ну, естественно, я ее не получаю. Ну и не только типа метрология не сдана. О, ебать. Честрязал? Да, да, я ж не сдал. Я думал, что ты ее сдал. Нет. Не пошло. Это ужас, как Да блин? Че с него взять? Не знаю. У меня, типа, еще и БЖД у него в этом году. В этой светке. Ну, БЖД проще сделать. И вот я типа хз, у меня будет экзамен или зачет по БЖД. Она У меня типа в том семестре было БЖД, но не у, а у тети там у одной. Я ему. Там укс... экзамен, да. Мы и на Изи вообще сдали. Вот. Ну, типа, блин, что то хз. Заезжай! Все взял следующий чак. Э -э -э -э. Вот, короче. Было у нас собрание по поводу задолженностей. Всех твои, естественно, заставили прийти. Короче, стоит декан такой. О, вижу здесь людей, типа, вижу здесь людей, которых не ожидал бы. Вообще не ожидал здесь если видите на меня такой смотрит этот свой Типа, я не специально. Вот. И, короче, он такой... Вот смотрите, у него в руках такая пачка бумаг. Типа, листов 20 или 30. Он такой, короче, вот это все. Это четверокурсники, у которых от 10 больше долгов. Я такой, пт твою мать! <laughs> Чего они здесь делают? Почему они еще не, не ушли? Я говорю, из нашего универа так со мной Это реально надо быть ребенком индиго чтобы очиститься в нашем универе. <laughs> не, ну почему? Почему? почему я только что сказал почему но ну, многие же это, отчисляются вроде нормально вроде живые так куда ехать короче знаешь что я тут нашел кайфовый сериальчик знаешь ведь кинчик лема не тридцать 33 несчастья. Ну, там, типа, этот снимался, Джим Керри, в роли, там, этого чувачка, который переодевался, типа, чтобы детей загробасывать, потому что, типа, у них сгорели родители, и у них куча денег, в наследстве. Вот, ну, короче, есть поэтому этому кинчику сериальчик. В принципе, прикольно. Да факт, как все. Я люблю. вот за лето вообще, типа, ни одного сериала не Я, типа, Нет тоже который нормально выходит там бесты уже да. mm. надо будет не верстать опущенная галон. прям галон надо не знаю по троллит ой я не помню вроде бы да блин ты ч делаешь что ты делаешь так что двумя голонами да куда ты что ты, господи? Давай, я смог повернуть. Ура. Да, Короче. Вот ты мне еще мне пару знакомых говорили типа упса взять радио проектом. Ты мне по-моему именно про радио говорил, но не суть правда. Короче, чтоб никто его не взял, я первым же делом к нему такой подбежал и говорю я беру радио, все. Он такой-то. Да. Он такой типа. Ну, потом там что-то я гонял в там по делам, опоздал к нему на вторую половину пары. Ну ему как бы пофиг. Он такой, так, кто там у нас радио, давай, рассказывай, там что-то у меня поспрашивал всякую фигню, типа, которую надо будет там писать в этом в проекте. В отчете. Ну, типа, чтобы знать, объяснить и такое. Я ему там поотвечал, типа, вроде. на последние пары я типа это э, Нам, конечно лафать него типа у нас лекции и лабы и типа в пятницу у меня сначала лекция потом лабораторка он сказал типа ну лабораторик см смысла делать не вижу потому что типа у вас она всего одна и типа это ваш проект поэтому типа в пятницу у вас последней пары нету Типа просто не ходить на нее и все короче есть кайфовый кинчик он основан на реальных событиях, и в основном на том, что я обычно говорю всяким говнарям, которые меня хейтят. Ну, в смысле, в жизни. За мою прическу. Там, типа, про панков. Называется город-бомба. The fuck? Вот. Рассказчик там закадровый Мерлин Мэнсон. История, короче, происходила в 90-х. Ну, в 99-м. 99 вот. 99? Да. Когда мне было два годика. Да. Ну, Молокосос. Я жил в 90-х. Я уже юбилей этого. Посмотрите. У тебя не было юбилея. Это не юбилей. Это он такой относительный. Нет, ты относительный. Вот. Вообще, Эйнштейн относительный. Эйнштейн. Ну, он же теорию относительности выдвинул. Выдвинул. Выдвинул. Ну и выдумал, как бы. Сказочник. Да ч, нормально? Как бы. Так а ч такого наоборот? Типа, он облегчил многим жизнь. Да он только усложнил. Ну, физикам усложнил, а обычным людям, типа. Ну я не знаю, ну типа теории относительности нового GPS, допустим, использую. Не, ну да, ну я в плане того, типа и что-нибудь кто-нибудь затирает, и ты такой, ну это относительно, и все. Да блин, что ты? Да брось! Кто? Про два часа. А, ну да, это было относительно тоже. отмаза работает. Типа, я уверен, что где-то было 2 часа, да? Какой-то вселенной. Какой-то вселенной было. Да, она где-то будет полететь, да? Типа... Где там? Не знаю. Во Франции где-нибудь. Да, сразу Англия или что-то. А чё Англия? Англия не так далеко. Она просто... Да? Ди? Ну ладно. Ну, почти оклони Йогу и это линия, б***ь. Надо вспомнить, где Англия. Относительно. Надо вспомнить, где Англия, Ну, в смысле, на карте. Ну, в плане, типа... Чё, я про расстояние. Ну, он западнее, в Франции Чудочку западнее Да. Ну, Германия, Германии даже А-а-а. А, нет. Нормально. Они же там великолепственные друг друга. Ну да. Я не понимаю, как мне проехать Я, короче, смог. Так. Мразь. Просто я кое-как смог заехать на этот сраный контейнер. Я там проехал и упал с трубы, по которой надо ехать. Так, самая труба. Как ты меня бесишь? Так. Хорошо. Так, я надеюсь, не прозрачно, не Так, вот эта шляпа не прозрачная. А, нет, прозрачная. Ты все на том же месте? Так, тихо, да я сдвинулся с мертвой точки. Ну, типа, да б***ь. Это проблемно. Ну ладно, да нет Не Мне. Да ну Ехай! Ну давай, еще чуть-чуть. Я столько преодолел. Только боли. О, мы тут, знаешь, во что недавно поиграли в эту настолочку битву магов. Вспомнили о ней. Битва магов? Ну, играли, помнишь? А это там? Да, там... Как... Вот, недавно, недавно поиграли за нас. Я а доехал. Нет, без нового он что-то как-то не очень к этому. Ну типа... не, я ему предлагал. Он такой типа, у нее в такой типа в настолке не играет. Ну, как бы. Ну, Эй, она меня так выкинула? Короче, я взял чек. Я домучился. Только мне вот еще надо помочь. Чуточку. Да че он выплевывает так, <laughs> мразь тупая. Я помню, мы ходили в эти, как они назывались-то, компьютерные эти ко комнаты. Эти. Я забыл, как они человечески называются. Да, в комп-клубы там что-то такое, Вот там тоже сидели по локалочке рубали. <coughs> Кто-нибудь один проставлял обычно. Обычно это был один и тот же человек каждый раз. Не, ну мы тоже в такое ходили, но надо еще раньше было. Налажу там не так, докажу. Ну и что? Это я никому никогда не... Вообще ну вообще, да, ну там молодежь зависала, видишь. Фишка в том, что как раз э, такие, типа, годы были, интернета не особо есть, и компы тоже, кстати, мало у кого были на самом деле. Типа, только у избранных, скажем так. И типа, ну, поиграть-то хотелось, либо у друга сидишь, а если у тебя нет друзей с компом, то типа блять, дырочка. Mm. А то типа.. Зависаешь? В компьютерном клубе. Так что, в принципе, рентабельным был, там с завтраков. Это. Может, ну, хотел сказать. Не играл ну, в Ди Диабло. В Диабло подобную. Эээ. -э в третью, по-моему, играл. -то На. -то я в Diablo вот в третью, по-моему, или во вторую играл друга на второй поездке в году. так. В 13, да. Или на третьем. Ну да, на третьей. Году-то я так в 13-м. Я пришел ты финиш! Ура! Ты там все стоишь? Я уже с другой игру опустил. Айфа. Ладно, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.